Вай, я как погляжу, это самая топовая карта... Да-да, Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает знакомить тебя с самыми актуальными новостями по фарминг симулятору 22-му. Ну и в данном видео мы посмотрим с тобой на совершенно новую третью карту под названием Эрлинград, которую разработчики практически до последнего дня держали от нас э, в секрете. Ну и, собственно, сегодня я тебе расскажу, покажу, как у нас там живется в Эрлинграде-то. А ты пока смотришь, поставь, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки я Буду радовать тебя годными крутыми видео по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как FS22 и не только. Но мы, конечно же, начинаем! Ну и давай сразу же тебе покажу трейлер, который недавно разработчики анонсировали на своей новостной ленте. Погнали! Что может быть лучше, чем попасть в Эрлинград в это таинственное зимнее место? где тебя ожидают просто ослепительной красоты горные пейзажи. В центре карты будет нас ждать вот такой вот небольшой городишко, который также будет весь в снегу зимой. И естественно, в центре его стоит интересная большая вышечка. А вот так у нас Эрлинград выглядит летом. Можно взять и покататься по нему на своем мощном тракторе, покататься на поезде, Посмотреть здешние красоты. Вау, я как погляжу, это самая топовая карта вообще, которая мне только лишь э, понравилась из всех трех. Просто балдею с нее. Ты посмотри, какие здесь шикарные долины, где ты сможешь развернуть полностью свою сельскохозяйственную деятельность, а также отдохнуть после работы вот в этом шикарном отеле. Если вдруг понадобится, можешь залезть на часы и подолбить там в колокол. Также ты сможешь пройти по здешним местам, заглянуть в местные кафе, бары, рестораны. В общем, куда твоей душе угодно будет... Туда ты смело можешь и а, Пойти, везде у нас чистые Прибранные улочки, нигде Ни соринки не валяется Ни окурка, никто лишнего не бросит Но если конкретно говорить про Эрлинград, то это у нас значит такое Тихое местечко, туристическое а, Где-то в Германии В Альпах Германии Место очень хорошо насыщено го разнообразными Горами, как мы видели значит по ролику Которые достигают высоту Аж 260 метров между Самой высокой и между самой низкой точками. На карте присутствует несколько офигенных точек обзора, с которых открывается просто обалденнейший вид на Эрлинград и его окрестности. Также есть много достопримечательностей, в том числе торговая компания. Особенно красиво смотрится эта карта зимой, Ну как по мне, я тоже заценил ее, да, мне очень она сильно а, понравилась. Если честно, судя по трейлеру, могу сказать с 100% уверенностью, что скорее всего, вот это будет моя самая любимая карта из всех трех представленных, но я бы еще, наверное, поиграл на Элмкрики, как-то мне вообще не зашел. Вот эта карта первый кандидат, где я, наверное, скорее всего и поиграю, потому что, ну, очень она красочно смотрится как летом, так и а, зимой. Как заявили разработчики, больше они карт предоставлять никаких не будут. Всего лишь у нас в игре будут вот эти три карты. Как я уже и сказал, это Эрлинград, это у нас Элмкрик и это Хаут Бейлерон. Обзоры на которые ты сможешь также найти в плейлистах под данным видео. Ну и давайте посмотрим в деталях на а, саму карту, что же она из себя представляет. Глядя на саму карту, можно отметить, у нас в верхней части это будут горы, а в нижнем левом углу будут тоже горы, а вот здесь вот в такой вот большой ложбине будет и находиться наше поселение, да, вот эта вот деревушка, которую разделяет вот такая вот речка, да, как мы видим, которая впадает, видимо, в какое-то озеро. Но это классно сделано, конечно же, обожаю такие карты, где есть речка, которая впадает в какое-нибудь озеро, и это очень круто, потому что можно будет возделывать свои поля на побережье вот этого всего красочного а, места Также мы видим здесь есть куча разли... Различных дорожек, которые ведут В том числе и в горы, то есть можно будет Подняться на своем тракторе куда-нибудь на высокую Точку и посмотреть оттуда Как же у нас выглядят эти красивые а, Места, что собственно сделано и вот С этой стороны, тут тоже у нас имеется Смотри-ка, а, определенная дорожечка По которой можно будет добраться В горы, да, и там каким-то образом а, Произвести наблюдательную Какую-то а, миссию, сделать Несколько красивых скриншотов и так далее так, что по полям, так у нас тут полей, я так понимаю, не так сильно много, но хотя, друзья, не так сильно много из тех, которые уже размечены, это вот в этой вот части. Мне также кажется, что поля можно будет делать где угодно, даже вот в этих вот частях, где их, собственно говоря, нет, но сами игроки, по своему желанию, мне кажется, смогут там нормально все это дело разработать. Удобно эта карта еще тем, что все, так понимаю, производство будут находиться в центре карты, то есть нам придется подтягивать всю нашу продукцию с окраин до этого всего региона, вести его в центр, где-то на какие-то производства. Ну, из интересного по полям можно что сказать. То есть, они у нас будут э, различные формы, то есть различные до такой степени, что игроки смогут сами создавать себе любого размера практически поля. Я не знаю, какой будет размер у этой карты, самый максимальный, либо же средний, либо же минимальный. А, ну, судя по скриншотам, думаю, что примерно размер у всех карт, у всех трех одинаковый. Это что-то в районе среднего, между малым и большим. Что-то в районе среднего. Ну, давайте дальше Дальше посмотрим на красивые скриншотики, да, которые также предоставили нам разработчики. На этом скриншоте мы можем наблюдать Эрлинград зимой, да, на закате или даже на рассвете. Ну, очень красиво выглядит, особенно когда идет э, снег. Давайте посмотрим на следующий скриншотик. Здесь у нас дневное время тоже представлено. Что мне здесь нравится, так вот эта вот снежная маска сделана таким, так аккуратно, да, зимой, что у нас, смотрите, не просто ровно убранный снег на дороге, а еще и плюс вот с такой вот колеей идет. Мне прям интересно посмотреть, как это будет на самом деле зимой сделано. Все ли будут дороги так выглядеть или только на каких-то специализированных карт, которые предоставят разработчики, друзья, я не знаю, но э, хочется прям посмотреть. Смотрите, как аккуратненько лежит на крышах снег. Единственное, чего здесь не хватает, вот в этой всей зимней обстановочке, так это сосулик, свисающих с крыш, маленьких, больших и так далее. Были, было бы вообще просто э, атмосфернее некуда. Вот этот мост вызывает просто офигенное удивление, потому что, ну смотрите, какой, какие его масштабы. По-моему, ничего такого в прошлых сериях фермы я не видел Это поистине будет гигантская постройка Которая ну просто будет украшать Смотри, пейзаж в принципе и в целом Да, этой карты Я прям таки уже хочу прокатиться на поезде по этому мосту Да, здесь также будет курсировать поезд Туда-сюда, обратно да, и мы на трейлере это видели Как он где-то вдалеке там проезжает Но это реально сделано классно И, наверное, все-таки это будет карта Именно самой моей любимой из тех, что предоставят Разрабы нам после а, релиза Напоминаю, ребятки, релиз игры намечен На 22 ноября текущего года Осталось совершенно немножечко по времени Да, успей, предзакажи Или же ожидай, когда появится игра В свободном доступе, тогда и поиграем Ну, это у нас фотография того самого отеля Да, для туристов, я так понимаю, больше он предназначен С этого мостика, скорее всего, открывается какой-то шикарнейший вид просто на местность По сути говоря, это декоративная постройка Какого-то определенного назначения Функционала она в себе не несет Скорее всего, тут может быть будет какой-то банкоматик Для снятия наличных денег Но не более того Это просто-напросто туристический отель ну и какие я могу сделать выводы по совершенно новой карте Эрлинград. Эрлинград очень красивая карта, да, судя по трейлеру и судя вообще по скриншотам, я думаю, что это будет одна из самых любимых не только моих карт. А что, зритель, ты думаешь по поводу новой карты Эрлинград в Farming Simulator 22? Напиши, пожалуйста, свое мнение на этот счет, и мы с тобой непременно в комментариях это дело обсудим. Ведь у братишки с есть отличительная особенность отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне напишешь. Также пиши мне, предлагай, какую бы ты еще хотел увидеть игру на моем канале и, возможно,